В одной из лекций вы рассказывали об алгоритме смерти и дальнейших этапах процесса распада тонких тел. Расскажите, пожалуйста, какой ход посмертный у людей, практикующих, что становится с их душой, сознанием и возможно ли практику сохранить свое сознание уже после смерти. В общем-то, ну, очень многие практики уходят в колдовство и в магии именно за этой целью, сохранить свой, свою память, как вот вынесенная флешка скопировать ее как бы на отдельном носителе, да, и э, при необходимости подгрузить ее снова. Э, и такие маги и магические практики есть, и существуют эти практики в определенных магических орденах, они в свое время тоже именно для этого и организовывались, чтобы э, вся память э, опыта магического шла не в общее достояние или перемалывалась иудейскими богами, а оставалось как бы в достоянии своего собственного эгрегора. Тот, кто работает на определенной традиции, знает, каким образом он будет уходить по этой традиции. Потому что там есть определенные алгоритмы. Обычно хорошо законченная сформированная традиция описывает, как зародился мир и как он закончится. И в этой э, общей космологии есть обязательно место, как зародился человек и как он заканчивает. Да, то есть по образу и подобию. И вот в каждой традиции, которая является системной и полной, такое правило есть. С какой традиции вы взаимодействуете, вот так и будет все происходить. Если при этом, конечно, еще будет соблюдена ритуалистика проводов, да, есть определенные правила в любой религии, как провожать ушедшего, чтобы его душа попала именно на этот канал и ушла туда, а не э, в какой-нибудь другой. Маг и практик, который практикует колдовское ремесло, всегда работает с какой-то определенной силой или с какими-то определенными силами, пантеонами или пантеонами. И поэтому он знает, по какому пути он будет уходить. На этом пути тоже есть определенные правила сохранения и зачистки памяти. И эти правила, как правило, оговариваются и понимаются сразу. То есть что, что будет сохранено. Языческие практики вообще нигде не описывают, что память будет стираться, что память будет обнуляться. Обычно про обнуление памяти говорят именно те религии, которые говорят, что жизнь одна. Это они врут. Это они говорят, что памяти не будет, когда вы в следующий раз возвратитесь, и вы как бы начнете с самого нуля. А языческие системы память не удаляют. Возможно, они их корректируют. Возможно, человек сам корректирует собственную память для того, чтобы ну, правильно реализовать свой алгоритм. Глупо возвращаться в новом, в новом теле, в новую жизнь, если у тебя есть, например, какая-то старая обида. Хотя есть силы, которые именно память об этой старой обиде и оставит. Есть такие системы, которые можно оценить как системы мужчины. Мщ тогда вы придете именно, именно с этим техническим заданием отомстить и забыть, по-разному, да, то есть каждый, каждый решает этот вопрос индивидуально. Опять же система единого Бога говорят всем одинаковый алгоритм, всем память сотрем, потом всех всех воплотим, все счастливы, ибо счастье в невидении. Языческие системы говорят нет, что сочтешь нужным, то и сохранишь. Другое дело, что в любом случае, придется переоценить, как главное или никак не главное, как ты будешь это делать сам или по алгоритму своей традиции, но это все зависит от плотности контакта с богами. Можно понимать это уже сейчас, а можно это начинать понимать только тогда уже, когда переход будет совершен. То есть от традиции зависит очень многое. Счастливы атеисты, потому что у них таких мыслей нет вообще. И поэтому они могут уйти по любому каналу и по любому же каналу и вернуться.